Всем привет, друзья! И сейчас, через 7 секунд, у нас выйдет новое, самое трудное испытание. Я его буду проходить с рандомами. Это будет самой большой ошибкой в моей жизни, потому что я уже прошел и озвучиваю после того, как прошел. С самого начала хочу сказать, что лучше не проходите с рандомами, это невозможно. Давайте пройдем первую карту. Она называется Зачистка. Посмотрите, сколько у нас всего карт. И все это надо с рандомами. Ну... Если честно, мозгами раскинуть Тут прям вообще будет очень сложно Тут Можно взять Беа, Грифа Либо каких-нибудь дальников Пайпер, Брок, Карл Вот Я особо не буду заморачиваться с рассказом О том, что брать Вы сами все прекрасно знаете И поэтому Мне смысла Не будет вам рассказывать все это Вы и так все знаете В общем, первая каточка Я взял Грифа Типа под раскрытие карты У нас стоит тиммейт Ну как обычно в принципе Он, Против нас Пайпер, Карл и Пенни Достаточно сложный пик С учетом того что у нас дальники Только Карл Здесь прямо у Пайпера очень мало хп остается Я ее сразу добиваю В общем Наш гриф идет, пытается убить Здесь я решаю, вроде бы, раскрыть карту, потому что, ну, невозможно поджимать противников Хочу сказать, что много, конечно, трудностей вызвало это испытание Особенно то, что когда тиммейты не помогают С учетом того, что ты убиваешь практически всех Вот А тиммейты, вон, какой-то ерундой страдают Умирают в принципе. Если хотите, я вот сниму для вас следующее видео, как я пройду со своей Тимой 18 побед, потому что ММА уже снял видео, как он прошел с Тимой с На'ви. Но я считаю, что любой чувак, который э, играет в тиме, он пройдет это испытание. И причем по советам от ММА, либо от любого другого ютубера, это легко сделать. Но когда ты с рандомами, и... Ты играешь, считай, в соло против троих, это сложно достаточно. Вот и все. Забираем последний килл Карл. И мы первое испытание проходим с рандомами. Да, возможно, это легко. Ну, сейчас вы узнаете, чё, что легко. Пер... Забираем первый спрейчик и полетели во вторую каточку. Итак, мы прошли третью победку. Забираем ящик. И... Да, это было достаточно сложно, потому что против нас попадались тимы, вот прям настоящие тимы. Сейчас вы все убедитесь э, в том, что мне попадаются отличные тиммейты, в скобочках, а против меня вот такие вот игроки, которые... Еще самое главное, что они крутятся, они крутятся, типа побеждают. И вот это самое такое раздражающее... Типа они с Тимой, а я с рандомами. Я даже не могу крутиться так, как они. В общем, я здесь решаю брать Рика на фланг. А, в принципе, зашло... Здесь заходит Рика, Карл. Не знаю, Гриф. Вообще, любой персонаж, который... Может отвоевать фланг. Но я советую здесь Карла взять. Вот. Здесь я пытаюсь отвоевать фланг, но... По итогу просто на меня никто не идет. Слева проседает сразу же от... Эмс э -э Прок И тут уже конечно у меня начинаются сложности Я просто поджимаю гаджет Но ключика спайка просто по, по мне попадает Это очень сложно было Не Увидеть для меня Я просто умер от нее Здесь посмотрите что делает наш э -э Эш Он просто убивает всех Забирает все баночки Хороший тиммейт попался у меня стоит 780 хп. И вроде бы наша тима нормально забирают всех более-менее. Даже карту раскрывают. Да, с тимой здесь у меня, конечно, повезло. И, возможно, против меня и рандомы были. Против, ну, в команде другой. Здесь прекрасно мы отвоевываем 9 гемов. 9-0 счет. Все идет буквально очень хорошо для нас. У Эйш остается мало хп, но что-то противники стороны отыгрывают и не забирают хотя бы не знаю, по... вообще не понимаю, как они так играют, но в принципе мы выиграем, это не важно как они играют, главное, что мы выиграли и забираем победку первую в этом испытании и заодно спрейчик в общем, вроде бы легко получилось так Прошел я все-таки испытание за шестую победу, это у нас а, были гемы, в принципе было достаточно легко, но мы проигрывали очень много. А, два раза я проиграл, потому что мы попались против тимы, а мои тиммейты это 6000 А против нас 35, 40 и тому подобное. Вот вы сами все прекрасно видите, что игроки здесь играют не с рандомами пытаются, а играть с тимой. Что, соответственно, и правильно делаю, потому что это глупо. 18 побед с рандомами, это, ж, это практически невозможно. Здесь я решаю взять B. И на самом деле здесь, опять же, просто берете Карла, либо Б, Либо Бо, допустим, чтобы он минки там ставил. Очень много вариантов, но с рандомами, что бы вы ни брали, что бы вы ни взяли, вы абсолютно всегда будете проигрывать. Здесь я сразу скажу, что здесь у меня команда хорошая. Калет отыгрывала здесь на 100%, э, ну, как для рандома. Очень мне повезло, что попалась именно Калет Карл, которые, посмотрите, они просто занимают зону, убивают, не попадаются на мины, как тупой, как я. Я э, получил самый худший рандом. Вот, и... Очень даже хорошо у нас получается. Первая каточка повезло, да. Может показаться. Но это еще не все. Это еще не конец. В принципе, очень удобно получается мне э, в задницу выстреливать ультой. Здесь я каким-то чудом попадаю по Эмс. В общем, интересно. Уже 70 на 8 счет. Все легко получается выигрывать. Здесь я не могу попасть по Эмс. Странно, Мансит, конечно... Счет 99. Очень все легко происходит. Я сижу радуюсь, да. Пока что ни разу гема не заплатил за... Респаун. Да, звездный игрок, все дела, седьмая победка. Оформляем и получаем спрейчик золотой. И сейчас будет... экшен, просто экшен. Ну и как вы думаете? Да, я проиграл, после того, как умер. Против меня попалась тима. А мне в против... А мне в союзнике, Ну, ты считай, противник тоже вот такой вот типочек. Так, заходим еще раз. Это уже второй раз. Я покупаю за 3 гема. И еще раз покупаю. 9 гемов просто за секунду. Против меня попадаются все время тимы. Тимы, тимы, тимы, тимы, Я не могу пройти. У меня... Да, у меня стараются мои тиммейты, но... Против Тимы ничего не сделать, абсолютно Сейчас вы увидите, сколько я раз проиграл Пять раз подряд, ну это же ненормально Фух, я сделал девятую победу Как же это было сложно Все-таки хорошее решение было взять Карлос Быстрый киркой, обязательно также берите Если хотите с рандомами пройти, но это глупо В общем, против меня попадались Тимы Я два раза подряд выиграл Повезло, одним словом И мы отправляемся в следующую карту ограбления Здесь я типа подумал Блин, здесь же Брок идеально будет Отвоевать фланг. Это все круто. Очень замечательно. Будет просто великолепно. Тут я решаю взять на скорость, чтобы мансовать. Ну, сейчас вы прекрасно все увидите. что я намудрил. Бамс. Гриф. Эмс. И... Кто там? И, и этот, бас. А у меня Могус в теме. Тут меня сразу просто лишают половины Хп. А могут сливается. Я пытаюсь помочь сразу по левому флангу, чтобы быстренько убить. Но по итогу просто не получается. Здесь я случайно прожимаю гаджет. Подлетаю впритык. И все. Сейфа уже нет. Сейфа уже нет. 50% за секунду. И вот, вот скажите, как тут вообще выигрывать? Мои тиммейты, они. Тут даже не дело не в тиммейтах. Здесь я виноват, достаточно. Плохо отыграл, но пока я там дамажил сейф, наш уже умер. Просто его нет. Исчез. Так, я понял свою ошибку. Надо было взять грифа. Я взял его. И посмотрите, против нас кидает Джесси, Спайк и Эмс. Очень противнейший пик. Ну прям реально, похоже на Тиму. А у нас Нита и Джесси. Вроде бы хорошо, да, но... Сейчас посмотрим. Спайк немножко автоатакует, с кем не бывает. Эмс, по мне, просто за стенкой на напихивает урон. Я вообще не понимаю, как я в эту игру вчера, что ли, зашел. Э -э здесь я переигрываю Спайка. Да, по IQ. Он здесь под синюю тычку. Я думал, у него на закрутку, а по итогу нет. И посмотрите, что с нашим сейфом. Я я про мне просто комментариев нет. Да, допустим, я здесь убиваю Эмс... Но, где Нита? Где Нита наша? Джесси в... у противников накопила две ульты уже. Наши же вообще ничего не сделала. У нас уже минус 80%. Как тут можно камбэкать, я просто не понимаю. И, да, Спайка мы, конечно, убиваем. Здесь я еще добираю Джесси. Но толку, выходит еще двое. И Джесси между ними стреляет как-то. Странно. И попадает. Но ничего с кем не бывает. Тут э, я пытаюсь пройти, ультанув по двоим, но по итогу они манцуют от моей ульты. И это не так-то просто, все сделать самому лично. Если я убиваю эмс, но она напихивает еще проценты. У нас уже 11%, а наша Джесси, кстати говоря, очень хорошо зашла и сняла 60%, но это нам не поможет. Сейчас вы все сами прикосну. Видите, я забиваю Эмс, помогаю добить спайка. Выходит уже Джесси. Я здесь пытаюсь прикрыться. Но у Эмс уже ульта. Из за это я просто теряюсь и не могу, грубо говоря, добить ее. Джесси тем временем ставит еще одну ульту. И мы просто проигрываем. Здесь невозможно никак отдефаться. Ребятки, на этом все. Не проходите испытания с рандомами. Я 9 гемов за это не буду платить, потому что это грубо говоря, безрассудство. Всем, кто смотрел, спасибо, всем удачи, всем пока.